Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames И мы продолжаем с вами слои страха номер два. Вот у нас тут кассеточка Надо ее запустить Так, сейчас, надо ее запустить Давай, давай мне кассету Вот, вставляем, запускаем Все, я, я думаю, что это, наверное, наш какой-то последний заход А, вот, мы руку ему приделали Осталась глава. по идее Крик будет пронсительным а наступившая тишина еще пронзительнее. Silence. Так. Так. Это в, в гробовой тишине, знаете, начинает в ушах звенеть, там что вот это вот. Акт 4. Брит. Или что, или как это читается правильно, я, и я понятия не имею, как это переводится. Ну, все как обычно. Так, ладно, погнали! ха, -ха и встречайте! А вот и мы. Так, записочка сразу вижу. Так, мы уже близки к цели, я чувствую это, нет никаких сомнений, ни малейших колебаний. Только воля, не сгибаем, вот что у нас есть. Вот кто мы такие, в конце концов. Так, пойдем. Хорошо. Воля, да, воля у нас есть. Так, открываем. Так, тихонечко, сейчас все осматриваем внимательно. Ты что Так, стоп, я. Покажу. А, во, записочка. Так. От главы службы безопасности всему экипажу. Внимание! На борту зайцы. Двое из них, предположительно, дети. Были замечены на нижних палубах у грузового отсека. Призываю всех свободных членов экипажа к поискам мальчика и девочки, которые без присмотра находятся на судне и подлежат немедленному задержанию. Опа! все Запалили, обнаружили. Вот так вот. Теперь они поняли, куда девается их еда. Что вообще происходит. Откуда пошли все эти проблемы? За что их там наказывают? Так, тут что-нибудь есть? Но я не слышу, чтобы что-то где-то шептало. Мне подсказывало, что тут где-то кто-то что-то как-то есть. Так, ну, картина хорошо и хотя бы видно, их не пропускаешь. Блин. А что, сюда не надо, да? Нам куда-то в другое место надо. А куда? А куда нам надо это? А, во! Звуки странненькие пошли. Очень странненькие звуки. Так, ну-ка. Закрыто тоже. Ага. Проходим дальше. Так. Осматриваемся. Баночки какие-то, полочки. Что тут? О, картина. Ты не боишься смерти? Некоторые ни во что не верят И, и живут бесцельно И жизнь без веры хуже смерти Че? Что? Что тут какие-то это? Совершенно уже все, все мне незнакомое пошло Абсолютно это, видимо, какая-то классика кинематографа, с чего все запускалось начиналось. Ну, как ты честно говоря, Здрасте. Куда это то побежал? А ну, тут... же Не было этой комнаты? Я же не сошла с ума? Они что-то как-то так появляются. Проходы. Ой, ну, крыса, ну, началось. Это что? Лили. Лили, капитан, я нашел! Но тут пусто. Ничего нет. Без спальники, квартирмейстер. Возвращайся в укрытие. Продолжу поиски сама. Но я могу помочь. Я сказала, иди. Так. А что за поиски? А что ищет? Еду? Ну, я так смотрю, они уже более-менее нормально тут. Научились выживать, научились тырить еду потихонечку. И, типа, не, не едят крыс. Это от тебя исходят эти звуки? Что-то странненькое такое. Мне кажется, что тут где-то вот кто-то где-то рядышком есть сверху? Рация. Клетка какая-то. Шугнут, не шугнут. Даже, даже не знаю. Так, дверка. О, открывается дверка. Шугнут. Ну, как-то это вяленькая. Ну ладно, пойдем. Вяленько шугнула. Попытались шугнуть, так скажем. Но что-то как-то не вышло. О, братан, давай же Будь рядом с ней Как она была с тобой что, -что? Он за мной заговорил <смех> Это странненькое Типа, я за брата сейчас играю, да? И вот, типа, его тень мне говорит, типа, будь с ней ну, типа. Как она была с тобой. Все, выключись, пожалуйста. Ты меня бесишь, раздражаешь. О, еще. Еще нашли. Замечательно. Ну, я, я думаю, что я где-то пропустила эти самые кадры. Мне кажется, я их пропускала кучу, но я у.. Ну, что-то на самом деле, в этой, в, именно в данной игре я собрала очень много всего. Я, мне кажется, ни в одной игре сама столько всего не собираю, как в этой. Мне прям даже нравится. Мне приятно. Мне, мне черт подери, приятно, что у меня получается собирать как, какие-то предметы, еще что-то. Конечно, ну не все. Ну, ну, что поделать. Такова селяву. Так, а там что? Подожди, он говорит, будь с ней. Мне типа обратно развернуться или что? Или как? Это что? Блин, тут тоже ходы. Подождите, а куда мне? А, тут уже все закрыто. Тут все перекрыто все закрыто. Значит, нам сюда определенно стопудово. Значит, идем сюда. Так, мне показалось, что тут есть проход. Нет, нету. Значит, показалось, показалось, действительно. Ладно а а О! О, боже мой! Тут все перевернуто. Так, переворачивается обратно. Нет, не переворачивается обратно. Так, твою мать. Это лестница, по которой мы ходили. Благодаря вот этой вот как раз цепочке, видимо, вот этот якорь как раз служил тем, что мы могли определить, где мы, мать, вашу, находимся. Открывай. Присесть и проползти Так, а... В смысле, а почему все так странно идет? Почему мы ходим по стенам? Объясните мне, пожалуйста Что в этой жизни пошло настолько не так, что мы пошли по стенам? Спокойно, спокойно Не поняла, это нам бежать? Открывай дверь От одного языка пламени other, к другому never... Но все они не твои Так <муляют> Где я? Господи, что за трошанина? Нет, мне определенно нравится вся эта трешанина Но -мо! моё Так, сейчас Это на, мы не можем никак это обойти А! Всё Так, а персонаж найди себя, найди персонаж при Отрень себя. А тут смотри, X, а подождите, лимон, лимон. Прекрасно. О! Есть ли роли, которые не стоит исполнять? Есть такие роли. Спасибо, ты меня перевернул обратно. Но я решила оставить ту сторону, на которой крестик, вот так вот. Все нормально, потолок на потолке. Пол на полу. Стены, где нужно. Ну окей. Это радует. Потому что мне надоело. я как-то Мне было очень тяжело в таком формате воспринимать все. Так, а тут что? Во, еще одна. Еще один кадр замечательно. Зв звуки, а? как чудовище какое-то. <глёх> О, записочка, записочка. От капитана. Всем пассажирам, как мне сообщили, на борту находятся несанкционированные пассажиры. Члены экипажа разыскивают двух детей, мальчика и девочку. Просим всех пассажиров остав... оставаться в каютах на время поисков. Приносим извинения за доставленные неудобства. Угу. <глёх> Так, а это что? это типа так нас приманивают что ли апельсинами едой? Ничего себе, вот этот поворот! ага погнали дальше что тут вообще дичь дикая творится вообще не понимаю так я <смех> <смех> я пошла короче я ничего не поняла же кроме того что это что я могу дернуть рычаг спасибо сейчас дернем так а то, там какой-то пожар Спасибо, спасибо. Откройте. А, <вы> бежим! Я поняла, бежим. А это мы? Нет, не можем. Бежим, бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Ай, тихо, тихо, тихо, тихо. А! Собака, догнал. Там надо было повернуть хорошо, хорошо, сейчас повернем. Это кто хочет прожить больше, чем одну жизнь, должен больше, чем одной смерти умереть. О как, бред. Подождите, а группа есть такая? Так, давайте проверим, вот это вот точно Мы не можем с, с, с, с этой Потому что мне кажется, это какая-то дверь Смотрите, там даже что-то есть Ладно, бежим Я, я просто я не знаю, как в попыхах до этого добраться Это, наверное, нужно <музвы> ставить на сложность Когда тебя не могут поймать, сожрать и убить Так, бежим, бежим, бежим Тихо, не, не, не пой меня ничего Да открой ты Закрой. Все в порядке. Все, тихо. Тихо, не бузи там. Все в порядке, все хорошо. Так, проходим дальше. А тут. Ну, замазано краской. Ничего себе. Так, ну пойдем. Ну! Ага. Ну почему? Ну почему? Алло! Взяли, закрыли мне дверь. Прям. Это типа повтор? А, нет. А что это сейчас было? Я не поняла. Что это сейчас было? Чё меня так пронесло-то? По коридору-то? Внезапненько. Ладно. Это типа длинный коридор, давай я тебя подкину? Что это было? Не делай этого. Do не делай этого. Буду делать. Если ты говоришь не надо, значит надо. В мысли? Так, Хамел? Еще дверь передо мной закрывает. Сейчас. Ты решил меня запереть что ли? Не пойму. Что происходит? Так. Нас унесло совсем. <laughs> Видимо, окончательно. Трава была заборной, да. Так. Ну, давайте покрутим. Так. <laughs> Опять что-то все сломалось. Я пошла, короче. Всем пока. Блядь, он сейчас взлетит. А, он мне дверь накрутил? Ничего себе. Какой молодец. Накрутил мне дверь. Хорошо. Так. Это что? А, это запись. Да? Как кто-то поет и плачет. Зашибись, вы изращуги. Да как-то можно? Хотим что-то сделать? Нет? А, мы отсюда и выше получается, да? Кто мы такое? Приветики. Так, мы, по, мы, по, мы, у нас нов, мы, мы вышли на новый уровень контакта. Он попытался со мной поздороваться. Он не просто побежал и убил меня, он попытался поздороваться, прежде чем убить меня. Отлично. Так, мы можем это? Нет, все. Что тут происходит? Я не знаю, правильно ли я делаю, неправильно ли я делаю. Но я в любом случае я всегда иду против диктора. Короче, ну, некоторые вещи не должны существовать. Не должны быть сломаны. Ну, аккуратнее, ну, надо было есть эту вишенку вашу. Ну, что вы, свиньи какие-то раз... пожевали, плюнули, разбросали, раздавили. Фу-фу-фу такими быть, фу-фу-фу. Или это черешня, что это? Вишня, черешня. Так, ничего тут нету. Не, ну игра мне нравится определенно точно, это вот прям сто процентов Она мне прям нравится а -а -а! Выше нас right. С тобой все в порядке Тебя не ранили Не обидели really Ничего такого не случилось Ну-ну-ну, повыяживайте <пу> мне еще тут надо просто быть осторожнее. Так, тихо, спокойно. Понял? Повырежусь мне еще тут. Техника еще какая-то будет мне тут что-то высказывать. Сейчас я тебе повысказываю. Так, ну пойдем. Ооо, что Тут происходит. А тут я уже, я не знаю, я уже потерял эти события, я не понимаю, что тут происходит. Меня это крайне беспокоит. Учитывая вот все, вот это вот. А! И что тут все красненькое, типа в черешне. Якобы. Но мы тут знаем. Эй! Не поняла, слышь? Это как? О! Так мне больше... Ну почти. О, там что-то лежит. Подождите, подождите. Почему one... всегда я? Что такое? Ты психуешь типа так, подожди. Почему тебе не было рядом? А что, меня не было рядом? Блин. А как я должен был быть рядом? А что? Ее типа поймали? Почему ты не защитил меня? Так, видимо, что-то я не так сделала. Почему ты подволила этому монстру? А, типа, она его защищала. Ну, блин. Она, видимо, пар выпускает. Что-то там прям происходит. Прям. Ох. Ох, ох. Ладно, получается, нам туда дальше идти. Доходим до одного конца, за... разворачиваемся и идем в другой. Так, а как оттуда выйти? А что происходит? Так. Так, вот, вот только себя похвалила, что я много всего нахожу, что я такая молодец. Так, а тут мы можем пройти куда-нибудь? Нет. А это мы сломать как-то свернуть можем? Нет. А чем мы можем сделать с этим чуваком? Не, ничего не можем сделать. Даже стул не, и, и у него из под ног не можем выбить. А что? Что ты хочешь? А. Пустое вот место. Useless. Никакой пользы. Useless. Ненавижу тебя. <свист> <свист> а вот. Он сам справился. Вот, типа. Она его убила этими словами, я так понимаю, да? Ну блин... Матери нет, девочка одна... Как бы пытается защищать брата от отца, который, я так понимаю... Так... Ой, началось, ну началось. Пробегаем быстренько, быстренько, быстренько. Нет, не хватайте меня, не трогайте, не трогайте. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Руки, руки, убрали свои, убрали свои руки. Не подходите ко мне, не трогайте меня. Что такое? Голову нашли. Тихо-тихо. Давай, давай, давай. Вставай, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Суки. Так. Ладно, закрываем дверь. А почему тут вообще все белое то Что за просто не везде? Что происходит? О, это видимо это олицетворение брата в уголку Засело такое в депрессии. Так. О. Или это типа его внутренний мир, и он там типа охеревает потихонечку ой ой ой, -ой. Все охеревают Ничего Бывает всякое И плохое Я все еще здесь это не конец. Боль пройдет. Шрамы затянутся. А проползти никак нельзя, нет. Я пытаюсь отвернуться, оно не позволяет. Тогда отходим. Отходим спиной. Опачки. Спиной назад идем. Затворачиваться, поворачиваться. Ни ничего нельзя. Тогда отходим, отступаем. Тихонько. Пламя сожжет все до тла. Теперь можно развернуться, да? Спасибо, спасибо. О! Как у вас там интересно, однако в кинозале я так смотрю прям вау акробатические представления еще бонусом сверху в буквальном смысле этого слова о Взгляди <смех> на нее у нее вся жизнь life впереди life. продлится ли она годы Just или считанные минуты insane. безумие ты не слышишь беседы, которую я веду. Oh. А, Шиза. <смех> Просто лаконично и со смыслом. Все понятно. Шизо. Вот и все. Так, светуечек. Хорошо. Блин, почему все такое красное? У меня, вот... У меня ощущение, что я что-то сделала не так. Что все пошло по одному месту. И все плохо. Вот, смотри, смотрите, вам так удобно смотреть? Особенно тебе, я так думаю, да? В вот, позе лодочки так вот смотреть. Так. А, там что-то должно быть, да? Сейчас. Вот это вот. Да, наверное? Да. Опа! Так. Отлично. Я куда-то зашла. А, наверное, надо как-то по свету идти. И что, и где? Куда проход? Вот. Почему monster? ты позволил этому монстру? Тряпка! Но no, но-но. No, no. Размазня. Ничтожество. Это типа она вот так вот. Ненавижу тебя! Ну, разбивает ему сердце, получается. Опа. Ключ. Вот тут что-то открывается. О, -о, -о. вот какой-то заперти, все горит, все плохо. Это типа психологическая травма что ли его? Здрасте. Так что ли как-то? Типа, сестра была его единственным оплодом защиты, там, поддержки, надежды и так далее. И тут и, уже и она на него ханула. Это я понять не могу. Это у меня соседи? А, нет. Это тут в игре такой бум-бум-бум-бум. Это типа мне предлагается срывать цветы? <свят> <свят> Что это? <свят> ну, то есть, я так понимаю, мне придется их собрать, да? Или что, я просто не понимаю, что он мне делать. Все плохо. Все плохо. Мне кажется, все плохо. Вот это тебя крутануло сейчас. Это типа был нижний брейк, и ты. С нижнего брейка запрыгнула на ноги. Такая... Ниндзя! Ниндзя-танцор! Так. Это что, это ковер или кровавые следы? А мы можем пойти не по кровам, блин? Нет, не можем. Идем по кровавым следам. Или это ковер? Вот пока двигаешься, такое чувство, будто пробивается ковер. А так, значит, останавливаешься, присматриваешься, вроде кровь, мясо, там, я не знаю, что. Что ты из этой серии? Так, с какой стороны тебя? We Мы должны были жить вечно. Так. А! И я буду. И не поняла, кто кого. Брат сестру убил? Или сестра брата? Не въехала сейчас. Еще что-нибудь открывается? Да. Я буду жить вечно. Сестра брата, кажется. То есть она конкретно так психанула на него. А, вот еще что-то, да? Да блин. Ну что ж, ты меня бесишь-то? Я буду. Ну -мо! И теперь с другой стороны еще, да, осталось. I will. Я буду. Или это брат сестру? Я что-то так и до сих пор не поняла. Кто кого? Вечная мечта. The... Вечная рана ты. Ну тут, видимо, по-любому надо было это сделать, иначе бы мы не получили ключ и не прошли бы через дверь. Слышишь? Жезлы мира набухают от прилива. Он унесет тебя. Не сопротивляйся В смысле не сопротивляйся? Значит, буду сопротивляться Ой, там краки. Да Остерегайся В смысле? Не поняла Подожди, у нас есть два выбора, мы можем к нему уйти Ну-ка, мне просто чистите Так, нет, это плохо Это плохо так, не поняла. Не-не-не-не-не-не, тогда выбираемся. Если то, что я делаю, радует диктора, это плохо. Выходи! Выходи, давай! Выходи-выходи-выходи-выходи-выходи! Давай-давай-давай! Не приближайте к этому необузданному пламени! Его нельзя укротить, Нельзя подчинить! Оно никогда не ходи к этому безумному пламени, значит, надо идти. Оно не для тебя, для меня. Оно не даст тебе покоя. Давай, пробирайся. Проходим, проходим, проходим, давай. Твое сердце горит, душа распадается на куски. И ты все же решаешь идти дальше. Да. Тебе оно не достанется Никогда не достанется Ч это? Вот так вот, всю, всю игру против Диктора Это было на самом деле тяжеловато разобраться Куда именно? Так, что у нас тут? Лили, прошу, back. вернись, ты нужна мне. Ой, привет. Меня зовут Джеймс. Джеймс. А тебя? То он убил сестру, да? То есть она говорила ему все эти слова, типа почему-то не это, почему-то не то, ты ничтожество, ты пустое место, ля ля ля ля И он психанул, короче, зарубил ее. Да? А, ты мышонка себе нашел? Так, сейчас подожди, мышонок. Погоди. Обожди, да я осмотрю комнату. Вот, вот, вот, иначе бы сейчас про прошла. Какой тоскую душа не, не сражена. Быть стойким нас заставляют времена. Так, король какой-то там. Окей, так, значит, мы идем за мышью. Мы, у нас появился друг в виде крыски. Ну, пойдем, поиграем с крыской. Так. Ч ⁇ ты там пишешь? Ага, тут типа кот надо, да? Так, шепчет... Вон там шепчет, причем внутри. Так, кот, нужен кот, кот, кот, кот, кот. Надо найти где-то код, да? Значит, где-то тут сейчас что-то есть. Так, опачки. Безопасное имя. Поможешь сестру? мне отыскать сестру? Так, ну-ка, тут что-нибудь есть такое вот? Такое вот такое. Такое вот такое вот. Это, это что-нибудь значит? Нет, наверное. Ага, вот ну, тут проход какой-то еще есть. Подожди, а цифры сейчас, сейчас сейчас а вот смотрите вот вот вот восемь три шесть Давай. давай давай давай так восемь а. погнали погнали так тихо тихо тихо три и шесть есть мы молодцы! Странный звук. Какие-нибудь комментарии будут? Да. Так, ну это мы забрали. Окей, хорошо. Так, нас, нам, значит, нужно лезть сюда. Ну, поползли. Раскрылся теперь наш друг. Так. Она нас куда-то ведет сюда, по идее. Чё... Кто-то убил мою крыску? Суки! Какая тварь? Кто убил мою крыску? Уроды! Я только с ней подружилась. И что, я не могу ее взять? Мы тупо идем дальше? Опа! Я тонул в почине жажды. Я пировал, но не мог удалить голод. Ты, мои клыки, к твоим услугам. Че? Ты мне предлагаешь крысу, с... крысу сожрать с Марсу своего друга? Так мне нужно что-то у него взять? Или что? Что? Мои клыки, давай... а, подождите, а может тут не пролезть что-то можно? А, пошли обратно. Да? Ничего не меняется, окей. А где моя крыска? Так, а, а вот тут я не была Какой-то другой проход Опять э, эта самая мечта о корабле Ее уже давно нет Пойте, как бы чего не случилось Ее поймали, наверное Я не хотел, но она велела вернуться Нет, перестань Это неправда не Опять труп крыски. Ну, что ж такое-то, видите, трупы моей крыски. О, вот эту херню я помню. У нас она такая. Так, подождите. Моя... Мой, мой труп крыски лежит тут. Ага, там это проход из шкафа. Подождите. Мы еще тут не все исследовали. Нам нужно осмотреть. Может, что найдем, может, что интерес Вот еще один труп крысы. Наши крысы. Тут вот еще один проход. Так. Закройся пока. Тут несколько проходов. Я, наверное, выберу тот, в который нужно это именно проползти. Потому что он такой более сложно заме замечаемый. Господи, сколько тут проходов. Опа. Так, это не открывается. А может, это все дело загадка? Я ничего не делала, я пошла. Я дрэфую. с пучине апатии. Моими руками. Правит дьявол. Пусть они принесут пользу. Что я это. Не надо было, да? Наверное, не надо было. Ой, там пандочка, а смотрите, пандочка там. Мне кажется, что-то изменилось, да? Не! -е -е -е! Не надо было мне ничего никого трогать. Ё-моё! Тут что-то, а почему сюда свет падает? Вот будто тут что-то должно быть. Вообще-то я заблудилась. Я как-то... Да. Твою мать. Подождите, я что-то как-то не совсем... Мне кажется, у меня пропали какие-то еще пути. А, или нет. Вот, вот это вот я хотела все опробовать. Так давайте посмотрим, что тут. Что тут дают? Оу! я барахты починисты да. Я никогда никому не прислуживаю. Ну, ради тебя я забуду о гордости. Так, это, видимо, я даже не знаю, что тут происходит. Это брат пошел убивать всех, что ли? Или она пошла убивать? Или, или что происходит, я не понимаю. Кто кого убивает? Что это за смерти? Так, я что-то слышу там. Что это? Я еще не во всех комнатах побывала. Погодите. Так, лампа. Хорош. Я даже не знаю, нужно ли заходить в эти комнаты. Оно, оно все какое-то странное. Ага, тут тоже контакт, где нужно освободить крыску, да? Ну, давай. Беги! Я прихожу из пучины неудовольствия. Я жажду близости. А, это типа, давай мы с тобой теперь смысл моей жизни, тебя ублажать. Ага. Мгм, угу. вот что это за, за, за сцена такая. Ну, подождите, я вас оставлю, чтобы вы это не смущались все дела. Приветики. Хорош. Что, прыгать на меня? Вау. Так, ладно, пойдем дальше. Вот этот сервис, вот этот сервис, конечно. Внезапненько так. Кто бы мог подумать? Ладно, мы в не спустились. Вот тут мы, кажется, тоже были, да? Да, мы его это вытащили из руки. Э -э идем дальше, сюда. Так, ну вот это окей. Давайте мы откроем. Типа мы, мы тут были, мы молодцы. Right. Да, так и есть. Это моя вина. Yes. Да. Я все еще могу ее спасти. И она Forever. будет жить. Вечно. Покажи мне путь. Я сделаю все, что нужно. Я теперь капитан. Мой капитан. Во. Так, братец. Ага, типа, мы все открыли, теперь можем идти. О! Они теперь тусят со мной? Хера себе. Веди нас, о, капитан! Мы проследуем за тобой через семь морей! Пли! Не знаю, куда, зачем и почему, но пли, мать вашу! О! А? Еще пли! Бежим, бежим, бежим! Вот еще одна пушка. Я поняла, поняла, что делать. Короче, давай взрывай. Стреляем и бежим на это место. Возле этого места должен быть душа, возвращает долг. Блин, я заблудилась, не вижу, не вижу. Эх. Нет, смотрите, мы на этом моменте не заканчиваем, у нас еще, еще остается даже время. Так, ну давайте мы сейчас это еще одну серию Мне сверли долбит вот суббота началась весело задорно так а, давайте еще одну серию тогда в следующую следующей серии мы с вами встретимся да вот я думаю, она уже будет, наверное, последняя. Я не знаю, на какую концовку мы идем. Я очень пытаюсь, надеюсь, что все... Чтобы все, быть, чтобы все было хорошо, нужно идти против Диктора. Ну, я так подумала. Мне так кажется. Вот Мне кажется, что Диктор играет против нас, поэтому нужно делать против него все. Вот. Спасибо за то, что были со мной. Спасибо за то, что смотрели меня. А, оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. И до встречи со всеми в следующей, в следующей серии. Всем пока-пока!